Начнем мы, как обычно, с Кельтского креста. Я выберу 10 карт для вас. А потом посмотрим на любовь и на финансы. Под колодой. Под колодой у нас семерка посохов. Ну что ж, карта воина. Придется что-то отстаивать. Придется отставить либо свое мнение, либо свое решение. Защищаться. Могут быть даже какие-то сплетни. И вы как бы, знаете, примите такую позицию, что меня это не касается. Меня это не трогает. Вот такая вот карта. Давайте посмотрим, как она проиграется с основным раскладом. В центре креста у нас двойка пентаклей. Карту перекрывает паш, паш кубков. В основе вашего креста десятка мечей. В недавнем прошлом четверка посохов. Во главе вашего расклада туз, туз посохов. В ближайшем будущем карта звезды. Для вас, мои дорогие, десятка пентаклей. В вашем окружении карта солнце надежды и страхи карта возрождения, и чем все завершится, карта башни. Ну что ж, карты такие, знаете, противоречивые, очень много есть старших арканов и позитивных карт и в то же время есть такие проблематичные какие-то моменты. Но давайте начнем с центральных карт, малый крест, у нас двойка по Пентакли и пентакле, Паш, паш э, кубков. Твойка Пентакли, в первую очередь, это карта денег. Но, знаете, когда вот осталось мало денег, вот протянуть бы, протянуть бы до конца месяца, протянуть бы до, до следующей зарплаты. Когда мы взвешиваем каждую свою трату, хватит, не хватит, стоит, не стоит тратить, это взвешиваем свои финансы, обдумываем каждый свой финансовый шаг. Иногда эта карта еще проигрывается, когда мы взвешиваем все «за» и «против», принимаем решение, может быть, оцениваем человека или ситуацию и как бы перечисляем все вот это вот позитивные стороны, а это вот негативные стороны. Иногда карта «Двойка Пентаклей» говорит о таком, знаете, перепадах настроения. В один момент у вас как бы депрессия может быть, другой момент на следующее утро все хорошо, замечательно, прям взрыв энергии, вот такое непостоянство, перепады. Но э, хочется добавить, кстати, по, по поводу финансов, э, карта такая вообще, как он называется, «Жонглер». Вот, то есть он опытный жонглер, то есть так и вы, опытный жонглер в финансовом плане, то есть долгов не наделайте, постарайтесь удержаться на плаву, то есть финансово, вот так вот, чтобы не было никаких таких особых дыр, причем к вам вот эта вот такая позитивная энергия от карты Паш Кубков, это приятные новости какие-то. У кого-то это может быть в плане финансов, раз у нас двойка пентаклей тут, какие-то финансовые, может быть, получите какое-то уведомление или какую-то небольшую сумму, которая поможет вам как бы э, вот в этот период. Какие-то хорошие новости могут быть. Ну, может быть, финансами тут э, какие-то проблемы, зато тут какие-то новости позитивные. Кого-то будут звать на свидание, может быть. Может быть, э, первые, да, первые свидания у вас. Кто-то вам пошлет какую-то смс может быть что-то такое позитивное либо в любовном плане, либо позитивно, просто вот какая-то позитивная энергия. Ну, а еще паш кубков – это «Дети». В данном случае ваша энергия, ваша воды, энергия воды, то есть рыбы, раки, скорпионы, кто-то из детей может быть для вас. Может быть, вы вот и взвешиваете все принятия решения, может быть, по отношению к ребенку, какие-то, может быть, школа, университет, какие-то другие могут быть какие-то задачи у вас. И вы вот это вот все взвешиваете, либо финансово, либо вот именно все за и против. Я думаю, что не зря вы это все так взвешиваете, потому что, видимо, были какие-то проблемы, потому что карта «Десятка мечей» – это нож в спину, это какая-то травма эмоциональная, это травма такая, знаете, душевная, может быть, даже какая-то. Нож в спину… Э может быть, в отношениях, может быть, предательство, может быть, измена, неожиданная, причем, когда человек ничего не подозревает. Либо это э, не только в любовных отношениях бывают такие проблемы, бывает и на работе что-то, друзья бывают, вот так вот, предательство. Со стороны близких, родственников может быть вот такое вот. Что-то, что вас прям вот-вот вот подкосит, как будто бы. Единственное, что позитивно в этой карте, это ее номер 10. 10 обычно это конец цикла. То есть, видимо, по-видимому, это уже случилось. И карта призывает к тому, что пора уже как бы э, собраться. Пора выходить из этого состояния, излечиваться, излечивать вот эту вот душевную рану. В недавнем прошлом очень хорошая карта, карта стабильности. Э, не во всех у нас жизни. Много, многогранная, то есть в какой-то... Э, в какой-то... Стороны вашей жизни могут быть какие-то проблемы, но в другой стороне вашей жизни все может быть замечательно. То есть, например, в отношениях может быть проблема, но зато на работе все хорошо, или наоборот, или с детьми. То есть у нас разные могут быть ситуации. Четверка посоха вот – это вот карта стабильности. Это карта для кого-то, может быть, подготовка к какому-то большому празднованию. Может быть, совсем недавно вы праздновали юбилей, свадьбу обручение, если это не ваша свадьба, обручение, может быть, ваших детей или внуков, или вот Новоселье вы праздновали совсем недавно, что-то такое вот в недавнем прошлом. для кого-то это было, может быть, предложение руки и сердца, кому-то вот, кому-то кому-то предложили пожить вместе, может быть, вы решили, что вы, ваш партнер или партнерша поживеют, съедете совместно тоже вот по этой карте, очень позитивная карта, кстати. А Во главе вашего э, расклада тоже замечательная карта туз посохов, тузы всегда приятно получать в раскладе, это что-то новое, неожиданность может быть даже какая-то, для кого-то это страсть, это может быть новые любовные отношения, сексуальные отношения, прям вы аж загорелись, а для кого-то новая работа, новая карьера, какой-то карьерный прорыв может быть, потому что э, посохи, это знаете, столб энергии называется, Эта карта иногда. Какой-то новый проект могут дать вам, или вы начнете какой-то новый проект, новый бизнес кто-то начнет, потому что посохи – это все, что связано с творчеством, с артистизмом, с работой, с карьерой, с вашим тем, как вы зарабатываете деньги, вот это вот, куда вы вкладываете свою энергию. То есть что-то вот в этой области у вас, какой-то прорыв может быть, что-то новое может, может быть случиться. Ну а в недавнем будущем, в ближайшем будущем, замечательная карта звезды. Одна из самых позитивных карт колоди Таро. У вас и звезда, и солнце выпали. Исполнение желания, исполнение ваших мечтаний. Это звездить, быть в центре внимания, привлечь к себе внимание кого-то или чего-то, что-то. Может быть, вы душа компании, то есть вот без вас ни одна вечеринка не проходит, ни одно какое-то событие, ничто без вас. Все вот к вам тянутся, но очень и очень позитивная карта. Старший Аркан представляет знак Зодиака Водолеев. Кто-то из Водолеев может быть очень значительным для вас в ближайшем будущем. Дорогие рыбы, для вас лично с финансами все будет замечательно в октябре. То есть, если тут вы где-то что-то все взвешивали, все, то вот, э, в общем-то, карта десятка пентаклей, э, карта финансовой стабильности. Это еще, знаете, карта такая э, семейная, то есть, э, может быть, вы глава семьи, и вот в семье все такое, или ваша вся семья, оба вы вкладываетесь, и у вас такое семейное благополучие. Либо это еще, знаете, деньги, передающиеся из поколения в поколение, то есть семья обеспеченная, то есть и бабушка, дедушка, передача потом идет, там и квартиры, и наследство родителям, родители вам, вот это вот такая вот идет передача, такая цепочка, а вы своим детям. Ну, в любом случае, если вас это не касается, то это вот такое вот финансовое благополучие когда, может быть, даже вы зарабатываете достаточно, и у вас хватает, например, финансовых средств на всех членов вашей семьи, и родителям, может быть, помогаете. Но еще у нас Пентакли это не всегда только финансовые вот эти ресурсы, это еще и душевные ресурсы. Может быть, у вас просто хватает душевных ресурсов. На всех ваших близких родственников вы и родителям позвоните, и за детьми своими смотрите, оказываете им вне, внимание и своему мужу, жене. То есть все вот так вот э, довольно гармонично вот по этой карте. И, кстати, еще если у вас какой-то вот э, достаток финансовый, он, кстати, по десятке. Помните, я говорила, цикл завершился, что в данном случае вы вы достигли своего какого-то потолка. От финансового. В вашем окружении карта солнце Замечательно, ну, самая лучшая <кар> карта в колоде Тара, самая позитивная, старший аркан, представляет знак Зодиака Львов. Ну, и э, исполнение желания у нас было, карта звезды, а тут новое начало, новые отношения, новая работа, рождение детей, беременность, поездки куда-то, теплые страны, какое-то путешествие, может быть. Ну, что вы хотите, то и можно получить вот по этой карте, карте Солнца. Надежды, страхи. но ну, надежды, карта возрождения, второго шанса. Я думаю, что хотели бы вот этого нового чего-то, возрождения в э, вашей жизни, какого-то второго шанса. Я думаю, что судьба вас не обманет, так как карта солнца и карта звезды с двух сторон. Э, то, чего вы хотите, желаете, надеетесь, вы можете получить э, в, в октябре, мои дорогие. Примирение по этой карте проигрывается, дать второй шанс кому-то, человеку, может быть, тоже что-то такое. Можно вот проснуться по этой карте, услышать вот этот зов трубы, то есть поменять что-то в своей жизни, убрать какую-то серость, то, чем вы недовольны, то, что скуку какую-то из своей жизни, что-то вот поменять, поменять в лучшую сторону, в более позитивном каком-то направлении. Ну и последняя карта, карта башни, вы знаете, карта башни, она, конечно, довольно такая вот, ну, э, страшная, я бы сказала, боюсь я ее, но у нее есть и позитивность, что-то может быть вот как гром, а столько у вас позитивных карт, не вижу я такого особого негатива, негатива но вот эта карта башни, она может говорить, вот, что-то может произойти в октябре как гром среди ясного неба. Что-то может такое случиться, прям вот э, разорву, разорвете отношения, может быть, кстати, вот это вот возрождение, может быть, давно вы как бы хотели бы чего-то нового и прервете старые отношения. Знаете, вот в один день вот так решили, что все, хватит. Потому что это карта неожиданности еще. И все. потому Люди падают с башни. То есть избавляетесь от кого-то, от чего-то. Избавиться могут, кстати, от вас. Поэтому я должна об этом сказать. Работа может быть. Придете в офис, а офис закрыт. То есть закрылась ваша фирма или еще что-то. Но вы э, знаете... Э, как бы страшно не звучало вот это все то, что вот по этой карте башни, у вас может быть просто какая-то неожиданность. Вы знаете, мы говорим, как будто вот подо мной эта земля разверзлась, что-то такое неожиданное. Помните, что все к лучшему для вас как бы оно было, может быть, неприятно вначале, даже как-то страшно, но у вас все вот эти вот позитивные карты, карта звезды, карта солнца, карта возрождения, может быть, для вас вот это вот и ваше возрождение, это что-то новое. Старое уходит, причем неожиданно уйдет. И, как всегда, я говорю, на э, вот этих вот руинах этой башни мы можем построить что-то новое. Или начнет новая трава, зеленая трава расти, цветы начинают расти, пробивается жизнь. Что-то новое входит в вашу жизнь, мои дорогие. Это то, чего вы, видимо, надеялись по карте возрождения. Ну что ж, давайте посмотрим про любовь. Первые три карты у нас для тех, кто в паре. А ну-ка. Туз Пентаклей. Двойка мечей. И десятка кубков. Ну, замечательно, замечательно. Вы знаете, кто-то в паре, кто в паре, так как тут с Пентаклей... Может быть, вы купите что-то крупное, вот принятие такое жизненно важное решение. Может быть, кто-то купит новое жилье, новую квартиру, новый дом, новую дачу, я не знаю, что-то, какое-то крупное покупка может быть для вас, или принять какие-то деньги могут прийти. Вы можете, как я уже говорила, унаследовать что-то, потому что туз Пентакли это какая-то финансовая, неожиданная, финансовый какой-то достаток может прийти. И вы принимаете серьезное решение видимо, куда потратить, как правильно вложиться. Много радости принесет вам это, вот это вот финансовое благополучие, это тоже немаловажно в нашей жизни. И десятка кубков, замечательная карта, это такой, знаете, гармония в отношениях, это взаимопонимание, никаких конфликтов, ничего. Все, каждая из этих чаш, десятка чаш, эта карта называется, это полные позитивы все очень и очень даже позитивно для рыб, э, тех, кто в паре. А ну-ка давайте посмотрим для тех, кто одинок и в поиске. Кстати, э, туз Пентакли для кого-то может принести... Может быть, вы в паре с человеком, который э, элемент земли, девы, тельцы, козероги. Это ваша противоположная стихия. Вот, тоже может быть так. Для тех, кто в поиске, одиноко в поиске, у нас карта повешенного, карта башни, вот она, и король Пентакли. Ну что ж... То же самое, что я вам сказала раньше. Давно ждали карта повешенного. Может быть, была то, что была пауза, то есть не было никаких отношений. И вдруг как гром среди ясного неба. Может быть, у вас после разрыва с кем-то вы познакомитесь с королем Пентаклей. Король Пентаклей – это тоже элемент земли, девательцы, козероги, как и для вот тех, кто в паре, я упоминала. Либо человек обеспеченный. Либо человек, который работает с деньгами, с финансами. Может быть, банкир, может быть, финансист, может быть, бухгалтер, что-то такое. А может быть, ваш начальник. Кто-то вот, может быть, у вас завяжется роман с вашим начальством. Потому что это человек, который, может быть, выплачивает вам деньги. Тоже неплохо. Карта башни в данном случае, окруженная двумя позитивными картами, может говорить вот о очень, совершенно неожиданно, как гром среди ясного неба. Ну, что у нас про финансы для рыб? Итак, терпение, карта умеренности. Ух ты, король Пентаклей и десятка кубков. Ну, и тут и с финансами тоже все замечательно. Терпение и умеренности в тратах. То есть не тратьте излишний денег. Король Пентакли говорит о... Именно вы будете... Даже женщина, мне кажется, для женщин, может быть, рядом с вами такой король Пентакли, это либо ваш партнер, который вот именно с денежкой, либо человек, который вот, может быть, вы и ждете, например, получить... Займ какой-то из банка или еще что-то. Или выплату какую-то вам могут дать вот от короля Пентакли. Что-то, что вас очень обрадует. Потому что десятка кубков – это вот мы уже видели эту карту прежде. Это карта вот такого душевного благосостояния, позитива, радости какой-то. То есть тут с финансами тоже никаких проблем, мои дорогие. Ну что ж, мои дорогие рыбки, всем вам удачи в октябре, благополучия. Если вы первый раз на моем канале, пожалуйста, подписывайтесь. И до новых встреч. До свидания.